В общем, Soul Storm, система Каурава, 4 планетки. И играть мы будем, естественно, за Тау. И на Харди. Честно, я уже проходил Sol Storm, поэтому там я показывал синематик, Плюс у меня сейчас все на английском абсолютно, чтобы мод еще, блин, нормально работал. О, да, да, да, все, идите нахер. Так. Окей. Погнали смотреть, что у нас тут по бонусам для Тау. Что-нибудь поменяли или, или. чисто на.. Чисто насрали, походу. Ага. нихуя нового у Тау тут нету. Блин, может у них и юнитов особо новых ты и нету. А чисто так. Из разряда того, что там просто как у, ДИС, у см блядь, добавили. Ну не, у СМУ даже гриды особо там, ну только у техники добавили. Не более. Ладно. В общем. Чем отличается у нас данная модификация от обычной? Во-первых, на картах появились свои, так сказать, фичи, по типу где-то есть день, ночь, смена. И дождь появляется, соответственно, то увеличивает, уменьшает радиус обзора. Где-то нету этого. Где-то, как я заметил, там на карте мины появляются из-за чего-то. Ну, в общем, на каждой карте появляются свои мини-евенты. Это, в принципе, интересно. Да, правда, еще есть мини-евент после каждой карты, то, что игра может вылететь. Не очень благожелательно, поэтому будем каждый раз сохраняться. В общем, да, у каждой фракции появился Титан, но... Буду честен, вот достаточно баланс. Нет такого, что прям пиздец, блядь, там, разнос дикий. Вот. Конечно, то, что я уже успел в моде заметить, то что... И, и какой-то долбанутый в плане того, что он тупой. Вот просто орки, как я заметил на, сл на высокой сложности, то, что я решил протестить, модификацию, все-таки, как, как, как она работает. Они пиздец тупые. В том плане, что как-то они очень не пытаются встретиться. Вот это интересно. Ладно, у вот Тау что-то новое завезли, прям. Интересно. Так, ну, все. Так, окей. Блять, что из этого охуенно интересно? А, это можно... Ого! <соц> блин, для этого надо лимит расширять больше 30. То как-то... 6, 6, 5, блин. То есть, грубо говоря. 23, чтобы построить все 4. А. Интересно. Так, блять. Так строить. Что он дает тогда? Команда. Типа если Команда. в этой же пос... в коалиции строится не до титаны, то что туда в бункере, Нет, даёт, keep... титан то строятся бункеры блять? Не, за титан какой-то. Блин, что-то как-то у Тау слишком много титанов. Точнее, ну ладно, это может, типа, нет титан, Ну, его дальность. Угу. <силит> Ух, ебать, он полетел. <силит> <силит> <силит> <силит> ладно. фаер ебать, там просто все летает нахер. Ебать. Чисто аннигилятор, блядь. Оно технику даже отбрасывает. Что-то говорит про пехоту, технику Карл, блядь. Да у него еще есть. еще только у него есть. Ну, вообще, окей, зато я понял. Мы там добавляли реально юнитов таких имбовых, я бы сказал. В общем, ладно, это была единственная такая миссия, где я так сказать тупил в том плане что блин надо было просто именно посмотреть что вообще у Тау есть что-то как-то подозрительно <кхм> гвардейцы сидят у себя сестры сидят, льдары там что-то захватили врата и тоже что-то <кхм> типа, и все мы как бы пошли отдыхать некроны как-то блин кстати что они за некрон забил собой? А Рекавари, блин. Талс сейчас какие-то там билки. Думал, что у них двойный ход. Суть по всему затало теперь. Единственный вариант это монт строить, потому что Куион дает только сраные грейды на фейерворьер, которые по факту не нужны, потому что были эти свишки охуенные, имеющие грейды. десантник нападает сюда зачему так сказать это забрать пожалуй можно сразу бахнуть на всякий случай ну вроде что-то начали там движение о а это ахуенчик Ну давайте, десантчики покажите, что вы тут сможете. Ха-ха-ха-ха. Какая вам пизда сейчас. что думали люди что так легко и просто будет. Хуй там... Интересно, какой урон мы нанесли. стоп Вот, все Ой. Подготовился и вс. Батл Пойд ⁇ м Ну. Против СМов можно было бы и зарашить, если бы даже не оставалось базы. Против орков в этом плане сложнее. Отлично, все. Бластеры тут взяли. Так, ну что. Поехали выносить наших оппонентов. То они тут, так сказать, засиделись. Первый на очереди у нас орки.